Вот, смотрите, ситуация следующая. Проходил я, значит, магом подземелья, и тут в очень сложном подземелье снес мастерскую на золото. И мне открыли класс боевого мага. Поэтому, чтобы вы знали, были в курсе, я вот вам решил донести. А маг пока еще временно не планируется. Поэтому как-то так. Все, всем пока.